Добрый день на Дорогой Дух Святой, я прошу тебя во имя Иисуса Христа, помоги мне проповедовать Даби сейчас, помогу, сказать что только то, что ты задумал, что я сказал здесь Спасибо тебе. Сегодня 12 декабря, 12 я сейчас декабря. понял, что сегодня... 99 лет моему отцу на если бы он был жив, но его уже нет как 20 лет, и самое ужасное, что я не знаю, где он. И скорее всего, не там, где надо. Потому что он был обыкновенный человек. За что человек. Офицер. Офицер. Да и жил обыкновенной жизнью. И жве, Может быть, мама его крестила в детстве. Может быть, не, майка. Не означает, что он на религии. Кто не значи, че Да и поэтому помню, что у каждого есть свой папа. Из-за твоих помнюки башта и майка. Сын, дочь, сын, внук. Сын, Родные любимые. Родними, люди. не хора. И если они не меня куница спасений. То наступит момент, когда мы будем сожалеть об этом. Момента, а возможно, мы будем сожалеть об этом долгие, долгие, долгие. И возможно, много Что мы должны были сделать? Мы укажет там, где мы. Трябваше, да там, Я знаю, что у каждого присутствующего здесь. Всеки, Вокруг есть люди, около има которые хора, нуждаются в спасении. Нуждают И спасение. они все еще не спасены. И все, что не со спасены. Э, моя проповедь сегодня называется Проповеда так. Проповедь, то есть Там написано. Как? Да, смысл в этом. Смысл, смысл, а как циркота днес до да ворви по свое. А если развить это свят. название, сделать ему второе название, то будет так: Сосправить, Слушайся Библии и иди спасай людей. Или слушай Библию и спасай хора. Слушайся Библию и спасай людей. Слушай Библию и спасай хора. Слушайся Библию и спасай людей. Слушай Библию это спасаяй хора у меня месяц назад было такое откровение, и я вдруг понял, имах Бог, вдруг разбрах, Бог не сказал, чтобы я слушался Библии. Да Он говорит, весь секрет, и каза, вся истина в том, чтобы ты слушался да Библия-то. Все, что там написано, это для Всичко, тебя. Пишет там и за Если теб. ты будешь делать то, что там написано, и все просто, това, ты будешь успешен. успешен. Так написано. Так а Поэтому нам думать особо не надо. Э, очень приятно слышать, когда Но происходят да такие удивления, когда вот подобные удивительные ништя. Когда небеса открываются И мы можем погрузиться вот в эти удивительные мир. Свят на то, что Оля то, например, то, когда, когда небеса поют, когда, небеса поют, когда, поют, поют, когда поют, поют, Аня на барабане, когда все происходит, и когда все и тогда вдруг что-то происходит, теплое чувство, и, и, и понимаешь, что ты действительно сверхъестественная личность, на истина, доступ, и доступ до Но это праздник. И, праздник. Точно так же, как вот у нас праздники, День рождения, рождество, горд, новый год, рождество, рождество, Праздники. Праздниці. А в остальном, пок, в основном, будни. время дни. И поэтому... Поэтому Бог нам прямо и, и точно, совершенно два, говорит. Казва, слушайся Библию, Слушай Библию. Да, не жди водителя. Не уча квае Не, не, жди не жди чувств. Не, не чувства, ориентируйся на ощущения. Не, не жди каких-то особых и не уча никаких усопений, потрясений. потрясений просто выполняй свою работу. Просто, просто исполняй работу и, и просто ворчишь во какое-то пище. Во твое истинное сила. Сегодня я слышал, что Ольга сказала про вот этого музыканта. В болгарской, церкви, то, который, в болгарской церкви, который постоянен, он постоянен, он пашет, он живет и работе, он, просто, и, он просто, и потом, в один торжественный момент, момент в один торжественный когда наступает момент, пик, кульминация, тогда пика, проявляется кульминация -то праздничное состояние праздничное Божьего, откровение. а в целом жизнь христианина, страдания христиане страдания. Я сегодня читал Библию по плану чтения Библии, и там написано, Библии, воля Бога, чтобы мы там страдали. Пишешь, что воля, -то на и до страданий. воля Бога, чтобы мы воля страдали. Господь и до страданий. В страданиях. В и... Разве нет? Боже, это воля. Если мы откроем послание Якова, там написано как, об этом. Отворим послание на Яков, там пишет. Хотите, этого? прочитаю? Это не входило в план моих. Что угодно Богу. Слушайся Библию, делай, делай добро, страдай и терпи. Ибо то угодно Богу, это, это мой заголовок такой, это я сегодня выписал. Я обычно выписываю, когда я читаю, что-нибудь выписываю в заметке. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Это какая глава? Это третья глава. Яков Толета глава, 19 стих. Да. И дальше. Ибо, ибо что, что за похвала? Если вы терпите, когда вас бьют за проступки. Но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Значит, мы должны делать добро. Значит, терпеть за то, что да нас терпим за то, осуждают, что не усыт, гонят, гонят. Страдать да и страдами, это угодно Богу. И твое угодно на Господа. То есть я хочу сказать сейчас, делая вступление Искам в, в свою, свою проповедь, что. Есть праздничные дни, а есть рабочие. Праздничные дни и рабочие гораздо больше. Дней, и дни, и рабочие дни, и рабочие дни соповечая. И работа наша состоит в том, чтобы слушаться Библии. И работа-то не в, да в том, Это поступать так, как там написано. То есть, доступаем до того, как, как тут то пишет там. Если там написано «возлагай руки на больного, если ты верующий, он встанет в то не надо тебе страдать рецепт, и ждать водительства, чувствовать, думать, что ты просто шел, должен идти дух, если доверять, написано, и Если написано, что группа доправим. прославления, принимая на себя ответственность, пишу, должна тренироваться, репетировать, репетировать бесконечно, трениров, и чем больше, трениров, тем в праздничный день будет толково по... выше качества. По Именно поэтому то, что сейчас Наташа говорила, им приходится вставать раньше и делать. И, и точно то, что Наталья, что те трябва поранно да И за то, что има будущее за тях, в нашей живот. В прошлый раз, в прошлое воскресенье, Наш болгарский брат Юрдан проповедовал и выражал свое беспокойство состоянием церкви. И он свидетельствовал о том, как он лично и люди, с которыми он работает для Бога, евангелизировали. Он сказал, что многие вещи не работают. не работят. То, что срабатывал раньше, сегодня не работает. По какой-то Я с ним абсолютно я согласен. сделал, и, и, и, и, и у меня было такое ощущение, что он и я думаем одинаково. и оставляй, чтобы мне надо было Мы по очереди поговорили. И он, он заставил нас. И было бы что-то. Может, мы до да и и сегодня нужны новые подходы. Просто нужно подход. быть, быть в течение жизни, да нужно сме быть в, в реке, на и да по-прежнему бездействуем на до без да да да да Я хочу э, сказать, что да кажу, э, грешные мы люди. Честно, хора кто согласен, не согласен, что люди грешны, кто, кто знает, что он грешен, знает, грешен что мы много, согрешаем, много грешим, особенно словами. Хорошо, что в основном словами сейчас мы грешаем. В основном, грешим, а раньше основно. не только словами. но в основном в слове, сега грешим основно потому что мы тиси. рождены свыше. Мы но не можем что -то творить то, то, что раньше было. Но мы согрешаем. А грех это приводит к тяжелым последствиям. Последствия. Написано в Яков 3 главе, «Все мы много глава, согрешаем». Много грешим. Но дальше написано, та пиши. последний стих послания Якова, 5 глава, 20 стих. Яков пусть глава знает стих. «Пусть тот знает, знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Пусть тот знает, что знает, обративший грешника от ложного пути, его, от под, спасет душу душа от, смерти от смерти и покроет множество грехов. И грехов. Таким образом, если ты приводишь человека к Христу, по начин, человека до Христа, ты покрываешь множество своих собственных много грехов. Своих грехов. Яков, Яков заканчивает свое послание за послания, это си. одной из самых С из една, важных от най важните, и таких крутых, и необыкновенно возвышенных необыкновенно в Новом Завете идей. Возв и об этом в Библии много-много раз говорится, говори много в Библията, что если кто-то сошел с пути, пребывает в грехах, под и в грехове, утопая в похоть и в прочих разных проблемах, и, и какой-то христианин, христианин освободил его от ошибок и привел к Христу, и, поставил на, путь, и поставил на истинный путь. То он не только спасает душу этого То и Но искупает множество своих собственных грехов. Но и много свои другими словами, думе, спасение души ближнего, спасение на душа, на лучший способ спасения своей собственной души, когда ты спасаешь, спасаешь другого человека, душа, человека, спасаешь человека, ты согрешающий много, ты, грешный, гарантированно обеспечиваешь себе гарантированно спасение. Ты, спасение, пророк Даниил написал, и пророк Даниил пишет, в книге пророка Даниил написано, и разумные будут сиять как светило на твердии и обратившая многих к правде, как звезды вовеки. Невероятно. Твай невероятно. Был такой человек и в Америке. Динчебек, в Звали его фамилия его Улберфорс. Фамилия это моя Улберфорс. Как быстро повторяет, молодец. Он был таким активнейшим борцом против рабства. И то обил много активен борец против рабства. христианин. Много христианин. И однажды одна тетя обратилась к нему виднуш, по поводу спасения. И одна жена съебнула каменьку А как как я спас? Ну, о о спасении? Как и, да и, и, и, и как он себя спасал? И как и он, и он говорят, что он так ответил ей. Вот и я то и другая. Он сказал, я был так занят спасением душ других, что у меня не было времени подумать о своей собственной душе. Говорят, что тот, кто приносит свет в жизнь других людей, не может избежать лучей этого света сам. Когда ты несешь свет, ты сам весь во свете. И поэтому кто приводит жизнь других людей к Богу, за он пребывает в свете, той, и он гарантированно нас спасение. В прямом смысле в прямом принимающий смысла, участие в работе по Иисуса, Иисуса Твоего, это участие в работе на Иисус в спасении на хорах, сам пребывает в лучах сам. этого божественного света и его то. Вот был такой недавно, ушел домой и Бонки. Кто-нибудь слышал о таком человеке? На, небеса, да, на его собраниях каялись одновременно на собрания, человек и ссыкали, и более. Миллион, миллион человек хора. одновременно приводили Миллион хора в один И, эти эти люди карточки, Господа, и свои данные, и, и на этих собраниях со данными, и и на получали исцеление. Собрания, хиляди, две хиляди исцеление. И я очень тщательно следил за его жизнью, и многу... изучил его работы, значит, книги его и много наблюдало за и не проповеди огненные, огненный, да. и он говорил, что казваши, Он говорил, что у тела Христова у церкви, Христову, есть одна главнейшая одна главная цель. Которая она должна стремиться. Это евангелизация мира и спасение души. Церковь, Церковь, да Церковь предназначена для того, Церковь чтобы люди узнали Евангелие. Церковь предназначена для того, чтобы многие люди спасали. Да чтобы не выходил человек, говорил, моему папе сегодня было бы 99 лет. Не да излиза чуваки и да, он, человек, и да казалось, не на 99 години и за сожалению Няколько не говоря. знам къде Да. Но это великие евангелисты, было много. Евангелист, Они вошли в историю. И, и, и, и, и есть свидетельства, которым свидетельство, можно верить. На а, вот я уже как-то тут рассказывал свидетельство свидетельство, одного корейского известного проповедника, который заболел, попал, проповедник, на небо, разболел, попал на небо, умер на небо, потом был возвращен обратно и, и вас обратно, и он говорит, ему показывали там э, награды обить то и на, видят видя там, кто награди, обители тех, кто много поработал для Иисуса Христа, за тези, работали, за и он назвал там три фамилии человек, фамилии, людей, на... которые получили там одну из три самых души, высоких наград, видели, для себя, Иисус награди. приготовил для них Иисус один из них място. был, например, Джон Уэсли такой. Был Джон известный Лесли. проповедник, евангелист в Англии, который на своей лошади объехал всю Англию, многократно бит и и по много раз проповедующий и Евангелие И Служил, не покладая служил Но это, это и много других известных людей, и мы и много знаем, что генералы Божьи, цель всех служений была Одна важнейшая. доведут людей это хора к Господу. Через исцеление, через, исцеление, через, через чудеса, Евангелие через в проповеди, виде. через Евангелие. Спасение людей, спасение людей, спасение людей. И они получают такую награду. И те получают потому такова что они во свете. Они покриват много своих грехов. Приводя других людей к Богу. Все это понимают. А теперь я вам задаю вопрос. А если я не Джон Уэсли? У меня не я Су Су Джон Смит Виглсвод, не Orl Робертс, ни Бенни Хин, а просто обыкновенный человек обыкновенный христианин, христианин, прихожанин, обыкновенный церкви, член по местной церкви. У меня есть работа, дети, учатся замок. И я просто по воскресеньям прихожу в церкви иногда прихожу и на какие-то другие мероприятия, просто обыкновенный человек. Всегда, как бы мы ни хотели, и что винаги, бы мы ни говорили, -то как бы мы да ни мотивировали, не активировали, да... не работали, не выкладывались, хоть партнер, да пусть, пусть он здесь костми ляжет, все равно будет статистика. Один-два процента будут лидеры. Это будут лидеры, лидеры, которые возьмут на себя лидеры, ответственность лидеры, за родительство этой церкви. За свой, за церкви. Процентов 10, 15, и около 10-15% которые будут участвовать, они будут записываться. На какие-то мероприятия, что-то. делают. на что правят нечто. А остальные люди будут просто. Попустоенные просто что Просто прихожане, которые просто приходят. Напитаться. Да, сына Вы согласны с этим? Согласны ли? Так всегда бывало. И такая виноградина. Так всегда было. будет. И така, что. И это э... не изменишь. И да меня То есть получается, что абсолютное большинство людей есть, не задействовано значит, ни в чём. со Как правило. эту И вот я думаю. Я а как быть этим людям, па как са тези хора, которые не приводят людей к Христове? Которые Христов, стесняют, которые говорят, что это не мое призвание. И как бы их не побуждали, и как -то куда они прийти, что не да направят И Они не делают ничего. Они не делают ничего. Как один сказал, греют лавку. Дине, да, Пришел попа дини Пришел, попой нагрел лавку, ушел, благое дело сделал. Дитва. Грия и пейката, и Но на Библия говорит идите Библията по всему миру и проповедуйте, по и проповедуйте on, он, он говорит Тебе, Тебе, Тебе, Тебе, Тебе, Тебе, Мне каждому иди и, на и, и проповедуй. Если ты христианин, проповедуешь. и проповедуй и деца, и Евангелие всей твари. Да творение, на Там, где Там, где ты на Тот, кто будет веровать. Крестится, спасен будет, и и спасен. а кто не будет веровать, а неверва, будет. И, и там дальше, что и будет сопровождать верующих пишу, людей, в Марте 16, там написано, что... У верующих будут собраться следующее знамения, знамения, Именем моим будут изгонять бес, изгонят бесов. Говорить новыми языками. Брать змей. Если что смертоносный выпрет, да не повредит змеи, им. Возложить руки на больных. И они будут здоровы. Это для кого написано? Для каждого здрави, из нас. Для каждого из нас. Для каждого из нас. Для каждого из, За из Я понял это через год после того, после того след, когда я покаялся. Я читал и читал в вот это место. Четух, читал и читал и читал. Читал и читал. И читал и читал и однажды поднаступил момент, когда мне надо было возложить руки. И видно, что наступил момент, когда а тревожь, что -что да руки. Ребенок. из реанимации отдан Идея умирать. От реанимации и он сбил машину, он весь не лежит, у него все разошлось. Ребенок. Но я это прочитал много раз, потому что, бачу что бачу меня бачу это попало, как пыти. только я пришел, меня попало, что идите по всему миру, я, я, а я должен идти. Я должен уйти. Я должен идти. И я возложил руки, и, и через полгода я узнал, и убежал гудина, от разбрах. страха. Помолился, возложил руки а и убежал. Я через полгода узнал, и что он же всегда мог меня благодарить, что я к ним приходил умолиться. И я рыдал тогда, если бы я этого не сделал. С этого началось у меня движение. И, и потом я узнал, движение, увидел, разбрях, что и в, в самом цех, конце написано, -на края пише, что когда Иисус сказал это ученикам, и детям, внизу написано, и они пошли, трыгнали, и проповедовали везде, и проповедовали при Господнем содействии, и подкреплении слова последующими знамениями. И, знамения, и я тогда понял, что если я пойду, тогда и буду делать то, что написано, и если я това, послушаюсь Библию, то он будет мне содействовать, и что меня подкрепя? И потом я читал в Библию, Если и там написано, там пиши. ибо кто хочет душу свою сберечь, кто -то иска да си, тот потеряет ее, а кто потеряет душу а -то душа свою ради меня Евангелия. Там прямая мотивация и о чем говорит? Какого, что значит потерять душу? Это какого... значит свою жизнь отдать Богу. Значит, Это значит все свои планы. Да загубим... Я бизнесом хочу заниматься. Зачем мне проповедь? Да загубим душа, значит да я дадим на Господ. Нет. Ты должен уделить время. Аз искам да с обаче не и, душу да да си, и да дадим на Господь. И тогда мы ее сбережем. Идти по и Это наша функция. И тогда мы душу это воспринимать надо остро. И воспринимать остро. Это надо воспринимать как спасение от греха, требует потому что мы все много согрешаем, а жизнь много может завершиться в любую секунду. Впокрив и если вот момент, ребята с поклонением, а мы каждое воскресенье приходим, всякая неделя идем и, и, и мы э, потребляем плод их и работы, и работа. мы закрываем глаза, мы пребываем там, мы где но это труд, это труд. Твой труд. Это тяжелая повседневная Твой работа. Повседневная Она требует работа, репетиции, практики, повторений. Практика, согласны? Повторения. Один текст песни надо учить, Просто-напросто. И это делают люди. И это делает пастырь, который и хочет он, правим, не хочет, болен он, не болен, здоров, болен, он обязан, болен, бездрав, он не может по-другому, он жить по-другому не может, он поставлен Богом, он начин, пастырь, он пойдет своих овец. Его задача, чтобы церковь желая процветать. Нековата задача – да И так живее. каждый человек, и всякий человек даже тот, даже который входит в число 90% пассивных, 90 если хочешь душу хора, сберечь, ты должен идти проповедовать. Да живот, да да и это не шутки, не это прямое указание. И еще написано: и во всех народах прежде должно быть проповедована Ивангела. народе И во всех народах должно быть проповедовано. Знаете, о чем здесь говорится? Да как Восс говорит тук. Сказано: конец придет тогда, че края ще когда тогава, последний, раз последний человек народе, последний человек узнает народ, и, и тогда конец. И тогда воит два края. Значит. А теперь задумаемся, давайте. Значит, Задум да замислим. если у вас еще нет детей, а как и внуков, лица то они будут. Тещи, тещи клима, и если вы спасены, и а ваши спасени, дети нет или оба, или внуки, и вы переживаете за своих близких, то, то, знаете, дети, то знайте, чем дольше будет че этот мир лежать во зле, по и чем дольше будет отодвинут зло, приход Иисуса Христа, тем больше вероятность, че, что, что кто-то из наших близких будет подвержен дьявольской И он не устоит. И он может не оказаться там, где мы. И то, можно ли все укажет там, смени Каждый день. Не знаю, Всеки как день. вы. Я уверен, знам, я абсолютно уверен. Что каждый день. Уверен, что христианин христианин становится на колени и говорит: "Отчина, на небесах. Си да, на небесата, имя да твое. твое, твое да царство да будет воля твоя, и, твоя воля. и на земле, как и на, на небе. -то как -то скорее! На небе, пожалуйста, молите, скорее! Поскору. Потому что мои дети что живут детца, в мире, который лежит возле. Свет, и они подвергаются опасности и риску ты каждый день. На риск скорее! Пожалуйста! День. Молите. Но он говорит, когда последний человек узнает. То есть, если мы заинтересованы человек. в спасении своих детей, спасении своих близких, мы должны быть заинтересованы, Прямо чтобы как можно скорее Иисус пришел, чтобы его воля оказалась на земле. Чтобы он воля, не бултыхался в этом зле, в ужасном, не в это этот мир. То есть я подвожу вас к мысли о том, То есть, что простой человек, человек который не проявляет никакой активности в церковной христианской жизни. Церковной, живот. Это его как бы такая, как рок такой, судьба такая, Твое, предназначение, такое. Садба, быть на самом деле потребителем. Он может быть, активный в другом. Может быть активным в чем-то другом. Но не все лидеры Обычные в христианском деле. Если лидеры, лидеры в спорте, отсюда а он приходит рядовой, спорте, это все объективно, так и не, твою не объективно. могут быть все до одного пастыря. Не может быть все до пастора и проповедницы. Но спасен должен быть Обаче каждый. Да и, и награду должен получить, и может, получить и и может получить каждый. Может что да получить надо для всякий? этого делать? Как да по всему миру и проповедовать. Наступают времена, когда надо времена а что делать? Питаме, а как делать? Как, и направим? почему бы нам всем, даже обыкновенным людям? за что они Обыкновенным людям Не бежать, как говорит Павел не, не За бягами, награду Ну за почему награду. бы не бежать? Не бегут Хоро -то не за награда. Но не бегут Я далек от мысли, что я сейчас произнесу, а пламенную, проповедь, произнесу а пламенную проповедь А завтра Вы все начнете, все всички, до единого Начнете с утра вас. до вечера Чтобы в воскресенье привести сюда Каждому по 10 своих друзей Те, я, далек тук я далек от этой мысли а сам Я далек от этой мысли Я не верю в это А почему? Я не верю. Баче за что? Есть такие, есть такие, мифы, такие вот такие Им представления. Им о таких Ну, отговорки. У нас это на флоте это называл, когда я служил, назывался. На флоте. Откоряк. Откоряка такая, отговорка. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. И отговорился. так. Да? Да. Значит, да. что люди говорят, пока Как, как показывают Хорлто. с людьми. Я говорю, а почему ты не пригласишь что-нибудь? Что он с хора Я с Гупитом, за что не пока не что эти приятели. И сколько лет верующих? Пять лет. лет. Сколько человек при ко для кого Христос? ты стал отцом дуго? Сколько Отец? человек услышал тебя Евангелие? Сочули Евангелие Несколько. Два. Пять, Два один. пять. Один. А почему? Бачь за что? Пять лет прошло. 5 У меня есть такой рассказ, называется Жлобство. Мам, рассказ... жлобство. Знаете, что такое Жлобство? жлобство жадность. Я служил, э, учился в училище были И были ребята, хора, которые по ночам, признашто... под одеялом, Под своих посылок, из своих посылок, от мама посылку, майка им и пратки, ему жалко поделиться. И, и он ел, ночью под, под одеялом. И и много-много-много таких примеров. Я привел в этом примере. рассказе множество таких примеров. Это означает, я означает, получил, у я получил, меня получил, есть, а, гуимом, а вы пошли вон все. По Это называется жлобство. Я спасен, а, сам спасен, а ты пошел вон. По а почему ты пошел вон? Что, да а трогаешь? потому что я не буду тебе рассказывать. Что да а почему ты не будешь рассказывать? За что, не можешь? А потому что я стесняю. А потому, потому что я не умею. Потому что у меня нет опыта. Что я опыт. плохо знаю Библию. Или, я не, проповедник. Библия. не сам проповедник. Или, например, человек говорит... А, а, а, а может им не надо, а я полезу, буду Или, вот придавать. Человек лезть им может быть не требует, че... в глаза. Аж Пусть они увидят, досаден. как я живу, и придут ко Мик мне. Видят, как живе, и я да тогда им расскажу. И и я расскажу. Но жизнь говорит, что Иначе они не придут. Да Даже дойдут. если будут видеть, они не придут. Тысячу людей жаждущих, только один интересует к остальным нужно предидших. На хиле дик хора, саму предидшего. Иисус и приходил и начинал договорить. и и начинал разговор, отталкиваясь от их проблем, нужд, он просто начинал разговаривать, а потом давал то, что им надо, а потом уже приводил их к вере. Они не придут, не поэтому дойдут. это от коряка, когда человек говорит, тва... говорит, ну я не буду на навязываться, он придет, захочет, придет и я ему Твое дам. Это, частный... это неправда, это неправда. Твоя истина. Статистика говорит, что больше 80%, покаявшихся, это люди из круга друзей, родственников, соседей, тех, которых мы знаем, с которыми мы знаем, Мизерное количество людей, которые покаялись на улице через брошюры, через рекламу. Это гораздо меньше. Через знаем, или рекламу. Через знаем, с палатка. Раньше это было, кем Тогда ничего не надо было. Листов куда, у человека по такими вы глазами я листов, хочу, человека, я хочу, мне". Была нужда, было другое и мала, время. И сейчас нужды, нет, сейчас все надо делать по-другому. Да по Согласны со мной? Согласны листи. Поэтому все эти отговорки, откоряки, отговорки они смешные. Те я стесняюсь. А се Послушайте, я учился в девятом классе, Учил в 9 й год на 15-й 16. или 16-й я был такой заводной мальчик энергичный. И бях таков много лидерские ли, лидер, лидер, лидер, наклонности часто уводили в, в хулиганство. И эти лидерские наклонности часто уводили в хулиганство. Да не то, что я там был полный балбес, но был че, такой. Шебутной, да. И я помню, у нас, я в Чите вырос. Чита – это суровый край, забайкальский, столица Забайкальского края, суровое время природы. И там у нас есть такая река Ингада. Это большая полноводная река с быстрым течением, такая мощная река. В хорошие времена она вот, вот как до... И в Хубове времена... Два раза как до дома до этого. Такое расстояние. Пути Большая. Лэй, это ногу гулямой. А и ты бы снесен далеко-далеко, пока приперу. ты хванишься, ты занесешь меня Я подбил двух пацанов своих одноклассников. И Витю вспомним, что казах на свои два мопьятеля. Они держат здоровые два, один толстый, один высокий, один дебил. дебел. А Костя Дунай высокий, худой с большими такими. Погодруги, вот высокие и слабые. А я был такой худенький. Я с слабечку, молчим. Когда я проходил комиссию. На, на медицинскую Хирург, на помню, за медицинскую комиссию. я стою там такой заставленных пиц. Значит, он говорит, ты такой я что такой а Я говорю, я не худой, я Я легкий. И вот я легкий, значит. Идем мы, я говорю, поехали, пацаны, вместо уроков, короче, поехали за ингаду. За ингаду и там надо на автобусе переехать, и там лес, я там жил долго. Знаю там все места, И мы в лес, короче. И вдоль берега реки идем. И у меня, значит, зуд, я на налю. Март месяц. Бежим март месяц. 40 градусов мороза. градусов. температура? Тут. А тут уже потеплело, так, но все и равно еще лед стоит. Обаче, и вот я потоплен, пойду прыгаю. Да, я скачам прыгу, по леда да. на тази а а они как И все по прика, хора. И где-то проталина такая, я сжах и туда. И и, и, туда, значит, ту... пуква, реката, и я и меня сразу развернула ноги туда, вот так, вверх, И, значит, я тут уцепился вот так за леда. Ну, секунды, буквально. Секунди. Я вот э, готовился, вспомнил это все, представил. Аз си готвих и си го представих тази ситуация отново. Секунды, две, три, четыре. Две, три, четвери И никто бы меня не нашел никогда. Под и никой не ни би меня нашел никогда. И не стоял бы я сегодня, через столько и не лет, да лет тук, перед вами. Тук, вас, Костя Дунай. Константин. Скачками по этому льду. Скачай не задумываясь. А он, он больше меня готов. Да провалится он или не провалится. Облике, че по куда он? он подскочил и меня заработки. И выдер. И моя И, значит, ну, холодность. Тут. В лесу, в и мы давай разводить костер. И не есть, я даже не заболел, огонь. родители не узнали, что тайна прошла. Сушили там они. Кто мне дал рубаху, кто штаны, слушали, ну, короче говоря переживаем некую медаи, переживаем обаче за что гуказвом? Косе этот скаканул. Твоя Константин скачаши. Инстинктивно. Инстинктивно. Хват и выдернул меня. И меддрыпно. Потому что я погибал. За что то а за гивах? Я был его друг, одноклассник. Я Он меня спас. Ме спаси. Вокруг нас огромное множество людей уходят около, в ад, навеки. Около нас, они Ада. Они вечност. играют в игровые автоматы, те бьют жену, играют, изменяют мужья, издеваются над детьми, на си, на деца, просто страдают. Страдат, они, в грехах, в они в грехах, и они уходят в, в ад. И за ад. А человек говорит, а человек говорит, да, я читал Библию, я знаю, да, что а такое Библии, Евангелие от Луки 16, Евангелие от Лука 16 про глава. Богача и Лазаря. Я читал, что Иисус сказал, Читух что богача, огонь, и лазарь, что палец. Хотя бы вот так вот взять, хотя бы вот и так. И, так, и это просто, будет большой кайф, и но и этого направим, даже нет. И не будет никогда, ни сегодня, ни завтра, ни через утре, миллион лет, через миллион, ни в понедельник, ни, понедельник, ни в среду, ни в четверг, сряда, ни через... Четварь, так, неделю это будет всегда. А на других червь. И на те сочерви, а другим язык, в языке дырку делают, и, а язык, сгара, языка, и бесконечная мука и это, и, муки, этих людей. Они будут на кричать, кричать, кричать вечно. И ты будешь ответственен и за это. Ты это слышишь? я стесняюсь. вам. Если бы Костя постеснялся и не вышел. А Гу Кунстантин бися притеснил и не половины. из дырпа. Если бы у меня была лестница, лестница и я бы шел с этой а лестницы. И, и увидел с бы, стыль что стыль на втором этаже и куда лестница, и досталась, и бы, видял, лестница этаж, досталась бы на балконе стоит стыка, женщина да, с ребенком и кричит и пожар помогите и и огонь бы пламя а и я бы сказал, ну камок. я стесняюсь, я, я сбежала, ее недостаточно я хорошо тесняла. знаю, пусть она обратится, и как следует, добре, и тогда может быть, и, короче говоря, я бы убежал с этой лестницы. И я кстати, кто? Кой вот я кто? Кой сам ас? Ну, согласитесь, что тут что-то не так, правда? Или я нехорошо не понимаю, что такое или не спасение от ада. Добрый, может, мне нужно про рассказывать может, быть, ад рассказывать, может быть, поэтому я пересмотрел может, тысячи, быть, может быть, ну, сотни роликов про рай, и и хириди, за рай за Меня почему-то это волновало, Я помню, я только-только начинал, Куда и какой-то проповедник, Рик Реннер, по я нашел его кассету такую маленькую, и в машину вставил, он говорит, и он, еду, долго еду, вот из Киева еду, Потувах значит, много там и слушаю эти и кассеты от той же другой, кассеты другой. и от друга. кассетов уже подъезжаю к дому, и уже устал, до до моси, и, значит, ставлю кассету новую, и он говорит, и у меня очень непопулярная тема будет Много сегодня. Я буду рассказывать тема про ад. Обычно об этом нас не разговаривает, но вот, я расскажу. Но я, ну, не и вот ну, ну, с, не с этого момента я начал сидеть, сидя в машине перед домом, куда я ехал и сижу, не могу выйти, не могу слушаю про этот ад. И меня это начинает охватывать вот этот ужас и кошмар. И, кошмар. и каждый человек, который человек, балансирует сегодня в днес, этом бреду на грани жизни и смерти, я понимаю, что он может попасть туда, что он может попасть -то вот туда, что может попасть туда. Может да попасть там. И еще я больше всего боюсь, и Иисус и -много сказать, много все вам, что Иисус говорит, ты знал об за что Почему ему рассказал? Его кровь на тебе. Написано, слушайся Библию. И пиши, делай свою Библию, работу. И ты получишь награду. Настоящую. получишь Потому что награда. самая большая награда. за спасение людей. Это была первая часть моей проповеди. Часть это проповедь. Мотивационная. Мотивационная проповедь. Не знаю. Срабатывает или? Не знаю, дали Нет. Теперь второй вопрос И Коренной. А что делать? Как вода правим. А как во править? <свес> <свес> <свес> <Извечный русский брат. свес> что делать? Известные русские браться. Что делать? Что <свес> делать? Я Иордан э, поделюсь своим свидетельством. Иордан, а свой Я покаялся, потому что а у меня была нужда в деньгах, им их нужда у меня в... бизнес не подрывался. Бизнесами не все И через год и моей година, веры, на мой бесконечных молитв, Бог ответил Бог мне. Я сказал, я даю тебе бизнес. И куда вам меня, бизнеса, и и у меня да учи. График был такой. И графиками больше вот исследовательства скучно. В бизнесе. Да. И я это получил. И я увидел, как это работает. И поскольку я человек э, верующий, и считаю себя искренним, и мне так кажется, что я вот... Я же не могу врать. Не мог до лыжи. И я стал рассказывать своим партнерам по бизнесу. на партнере Причину бизнес. моего успеха стоять. Успех, Скрыть от да ла. А это привело к тому, что у меня И появилась два потребность два, рассказывать два, Евангелие. Их потребность я потребность абсолютно не был подготовлен. Не за Я закончил библейские курсы. нас не учили, курсове, не учили проповедовать Евангелие. не до Основные Евангелие. там основы учения дали разные. Имажев у основы. Но я, у меня практика началась такая. Бачу, практика започна, я собирал своих людей потом, и рассказывал значит, им о бизнесе. Хора, им бизнес. А потом говорил, я не могу вам врать, и я должен сказать, что казнух. это не Бог делает мои Бачу, трябва да кажа, Господь го Это Бог, Бог производит мой бизнес. мой бизнес. Потому что я ему доверяю, я все заботы возлагаю на него. И начну рассказать об этом это было непросто. Не я помню, я первый раз это начал делать. Я часа да правя, три подкрадывался, три часа наверное, к этой теме. Тема, Я думал, что меня забрасывают чем-нибудь. Че, че я был потрясен, когда и я увидел потрясен, живое, искреннее желание людей желание услышать Ивана, да Узнать про Бога. И, да и я стал это делать все и чаще и чаще. Да все и, и все больше и больше стал замечать, что люди, и все че хората, они интересуются и их интересует больше. Это удивительно. Они приехали там. Из Иркутска прилетел в Крым человек. Заплатил на самолет вот Приехал на тренеч, за чтобы узнать, как бизнес делать от меня. Да разбери, как а потом бизнес. кричит, Олег не рассказывайте Излет нам про това, этот бизнес. Расскажите за про и я начал рассказывать я это И вот с этого за все началось, и началось, началось, началось. Тренинги, эти я проводил для своих партнеров регулярно. И чем чаще партнеры, я проводил и и тренинги, -то тем больше я наполнялся вот этим вот Очень много людей, которые там, ну, 200 человек сидит в зале и 200, 200, 200 выходит каяться. И я понял, что у меня это срабатывает, потому что я имею авторитет. Потому что у меня есть результат практически по бизнесу здоров, за что сам здрав. в своем возрасте, вот, потому что я успешен, я и у меня успешен. есть пример свой. И, имам пример. и они мне доверяют. И доверяют. они меня знают. Те и поэтому, когда я говорю, вам нужно Бог, не, не все, казалось, не все, но я Иногда... да Иногда... Господ... А мне один мужик говорит... Виднешь, один муж мне говорю, а ты чего не вышел? Го, за что не излези. А он говорит, а я казал, этот самый... Я сам... Саентолог. саентолог. Са... саентолог. говорю, ты вад захотел? ли искаешь, да ты Вад захотел? Вади сюда! Лиска, значит, И Латука. Я наезжа. С... Им секаром. Саентолок, он тоже мне. Иди Саентолог. сюда. И Латука. Сейчас будешь у меня христианин. Сигаешься христианин. Да. Меня меня, меня критиковали за Мед, это. Меня критиковывали да? за то, что я А потом я уже осмелил осмелил я среди -осмел. знакомых людей. И стали познать вещи проповедных. Да. И все это вот вживую, естественно, когда собрания, Живу, в когда собрания какие-то, когда один на один с кем-то и, и потом я стал на улицах подходить к людям сидит на улице, Он, он, он ну, стоят на не, улице, не подходил к людям, которые идет. Не, не меня очень сильно, сильно меня значит коробило, когда я видел, я, я учился, как евангелизировать на, улице. Учих, как да да? на улице. Меня да. это интересовало, да. но потом я понял, что, разбрах, что это путь неправильный, потому что слишком э, маленький выхлоп, ну, выход. Что э много не, не все заинтересованы, не заинтересованы. Особенно меня угнетало вечер, положение проповедников, которые стоят возле метро. Проповеднице, ты и ты значит, значит, эпатажным образом таким, как будто вызов. Он как будто отрабатывает, он как будто вызов бросил, ему не важен результат, он хули... просто хули... вот это вот доказать всем, и вот что храбрый, смелый, боец Иисуса Христа. Да. Пьяный какой-нибудь стоит перед ним, шатает, крепляется, люди бегу, ходят, мимо, портами, Это это это, это, порнография, Батю, это, порнография. Неправильно это Неправильно. Нужно было искать какую-то формулу. как во формула. И я обнаружил такую формулу в интернете. формула чего в интернете. Что особенно это осознал, когда началась начал. лет... пандемия. Я задолго до начала пандемии это. Ну, лет восемь назад я 8 начал, наверное, э, проповедовать в интернете, потому что люди, которых я приводил значит, на служениях, на своих собраниях, на, на собрание, они разъезжали в разные города и страны, и я уже рассказывал здесь. И там я их всех учил найти церковь, и помех, вот там, найти и церковь до Синемеранга, прийти туда, а потом мне доложить, что я нашел. Этого и группы целые возвращались там. Я помню, один епископ не из Стамбула пришел. Идем епископ мне испросил Стамбул. Бисмил. Вы кто такой вообще? Вы прислали нам такую группу активных верующих, Ти они не испрачут только кулака группы Служить там вообще, понимаете? Эти излили да. вот бизнесы, вот эти были до служат там. Было как бы немало таких людей, и я понял, что не все попадают и разбрах, в церкви, не конечно же, в церкви, да. ясно, что ясно, это уже работа Святого Духа, я сделал работа все, что на мог, дух ясно правил, как вот но потом я начал делать тварь... это, и я решил, что Започнули люди, которые правила, от меня уехали, и но остались и со мной на связи моем бизнесе, я должен был на них как-то влиять, а я создал такой да сайт, и создал сайт. Купил конференцию, простую, И сказал, что и каждый казах, четверг в 8 че часов Ашта рассказывает о Христе часа, Христос, И ладь. они приходили, и, и я читал идлуха, проповедь. Я читал их проповедь, на церкву. Они приводили с собой плата, со соседа, кума, сосед. партнера. Руднини, Сами, я их никого не, при, не приглашал. При, и я читал проповедь. Я проповедь о том, ну как в церкви. Короче. Потом я приводил их ко Христу, следующий Евангелие, Евангелие Христос, рассказывал, за Евангелие. а потом говорил, чтобы они все нашли церковь. Себе. В каком городе церковь. ты живешь, заходи в Google, значит, церковь полного Евангелия в Вороне В свой град. В Чили где-нибудь там, или еще где-нибудь. Иди туда. И, и вот так я там. делал. Потом я понял, что, что это не совсем верно. После и последние гарном, на, вот, лет 7, наверное, 6, я в течение часа с небольшим, в течение, ну, часа, час, до полутора часов у меня час уходит половина, на это собрание, каждый четверг, 20 в часов, четверток. я... Рассказываю Евангелие. А с Евангелие. Через свое свидетельство. Через я Свой рассказываю свидетельство. Свой свое свидетельство. Рассказываю Свой я говорю, вот я такой, вот я там а родился, а э раз, э рассказываю, -си как, как, си -там, как я искал, как я мучился, как, как мне трех было трех, сих, плохо, как у меня не было денег, какой я был удовлетворенный, когда у меня была проблема, нужда. Значит, про себя рассказываю. Из каких я вышел из советско-марсийских кругов, и что я был офицерным, и такое прочее. И как это было мне трудно, и в каких долгах я был, и как в семье был разлад, и как дети мои, тяготили, я не мог обеспечить имущество. И как я мучился и страдал. Как какие и страда. я в соблазны впадал. То есть я рассказываю их... свою историю. Достаточно подробно. Могу подробно. Потом я привожу, как э, при... рассказываю, как моя, моя, мой дистрибьютор сказала мне, что, что, мне, что, что, что я говорит. хороший, но без Бога не прорвусь. Часом добро, и как она мне дала видя на которой было воскресение человека. И как я пошел искать христиан, которые за меня помолятся, чтобы я разбогател. Воскрешаются мертвые значит, то и богатство можно также по молитве получить. И как я покаялся, и как я переименился, и как Бог показал мне видение, и как Он поручил мне читать Библию, и как я начал молиться, и как у меня изменилась жизнь, и как у меня бизнес пошел. И потом я рассказываю, как Бог создал мир, и про Адама и Еву, и откуда грех пошел, и что вот наступила полнода времен, и что Иисус пришел, или это исчисление с этого момента началось подробно рассказываю. Я рассказываю, что я значит, про Иисуса Христа я слышал, что, Иисус, что, что, что, что ну, он что якобы там спас кого-то. Я думал, это миф легенды, а легенда, для лохов, легенда, что, что выпить можно было на Пасху, что на Рождество пиона. два раза можно. Вот что я говорил. А тут я услышал историю. Парень молодой, симпатичный церкви, в обыкновенном пиджаке, в галстуке. Постепенно подложу их правильной мысли, что не обязательно храм. И вот сейчас я рассказываю подробно, храм, да достаточно подробно, через свою историю, через чтобы свою было, историю, не было сухого учения. Сухого чтобы учения, не было вот этого, вот, вот понимаете, такого, истории. Сразу, как только в факт ударяешься, вянут все, люди. Ударяешь как как только история начинаешь -то рассказывать, глаз открывается, и они потребляют. И я с удивлением стал замечать, у меня стали каяться, и 5 и человек, и 6, 6 человек, 7 человек, человек 8, человек, 8 человек, 15 человек, 20 человек, 30 человек, за раз. Вот они, кто хочет прямо сейчас, отдать Я вижу, люди не мои, незнакомые. Там 30 стоит, 18 из них покаялись, там 25 покаялись, 30 покаялись, 40. Максимальное количество людей, 144 человека за один раз. В прошлом году в мае месяце или в июне месяце 500 человек за месяц покаялись. Они отдали свою жизнь Христу. И эти люди куда-то пошли. Потом я понял, что они куда-то теряются, не все доходят куда-то. И, и я сделал тогда... Тогда вы направих... Группу создал из таких активных. -группа, вот Молитвенная, группа. Молитвенная группа. И сказал, мы будем молиться. Им как Лейн Харбовки со, со своей молитвенной группой. Когда в страну группа. приезжал, пробивал эти небеса свинцовые. И мы будем молиться, чтобы у нас и были и люди. Молим, да а они хора. все в церквях. Я их в всех в церковь растолкал. Ну, заставил, изнасиловал, чтобы они пошли в церковь. Где, где живешь, там в церкви. Хрид в обязательном порядке. Это факультатив, это твое служение. Это ты зарабатываешь награду здесь. Тук работаешь за наградом. И вот они рассказывают своим пастырям. Рассказывают на пастыре, вот, Олег, там мне пастор один говорит. Прожужжало все уши. Рассказывают какие-то небылицы. Что якобы в интернете люди кают. Чего, в интернет я начал изучать в интернете. А что есть в интернете, изучаем, чтобы в интернет. евангелизировать? Задай евангелизиром. Не очень много. Не много не я штайма. вам скажу, не очень много. Не много. Рассуждения в основном, И мам, что не мисней, работает, как надо, работе, теория. Как не работе, я теории. не потому, что я молодец, а потому, что я просто не нахожу, И не, не за вижу. Может, а может быть, что-то я не, что не заметил. Не но не но не на русскоговорящем пространстве в интернете Бач, на я не видел, чтобы кто-нибудь подобным образом действовал. Не И действовал. вот недавно Бог мне откровение дал. Во-первых, Он мне сказал, я живу в трех церквях. Я их не разделяю. Но одна моя, моя, где я пастырем, той значит, той с пастырем пастыр. значит, она растет быстро в Севастополе. Вторая церковь – ваша, И третья церковь и третья вот сейчас в Алане Вы знаете, вот вы знаете да, Слово вы знаете, И вот я в трех церквях, в три везде. Там, где я нахожусь, я считаю полноценной церковью сегодня. И ги смятам, я церкви, церкви, Я прихожу сюда как в свою церковь. Крету идем к, к... Отнасям, потому что я живу в трех местах. За что ты живешь? моя местная церковь. Местна Ясно, что моя база в Севастополе. время что в ногу церкви И вот Бог мне показал. И Господь мне показывал. Я же молюсь на, на тему, как мне, на темата, как как мне помочь людям. Да вот тем 90%, люд, 90 люд, людей, хора, которые не являются никакими активными проповедниками, проповедниками, а просто, а живут, просто а живут, живут, верно живут верно, в Боге, живет Бог, но они не могут активно действовать, не людей, активно действовать в последние времена. Потому что им действительно не хватает навыков, на подготовки, дара, дара такого. Это дар, это дар, дарба, дар. Это же дар, евангелистский дар. Дарбо, это будешь твое Евангелист. Евангелист. У меня, наверное, есть такой дар. А, сегурным вам такого да. дарба. У меня нет дара пастырского, например. Дарба -то мне лучше пастерству. вдохнуть, чем звонить Под своим бред людям, умрел, понимаешь? <свят> на Заботятся о них. Да за я, я не могу. Может, не я могу там что-то делаю, но через силу. Может, бегу правил, бачу, через сняк, как положена сила, усилие. Ты ты жива? Нормально? Пока, да. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Так <свят> вот, что я хочу сказать, дорогие друзья. Бог сказал мне однажды, я молился. Господь, мне кажется, он сказал в моей церкви нет ивангелиционного дух мало евангелизационного духа я рассказывал здесь значит как-то в проповеди что мне Бог дал такой откровение чтобы молитва апостола Павла к просил в молитве Эфесянам 1 глава молитва Ефесянину полного Откровения моли их за и, и я думаю что это работает и, и он мне сказал работе, э, я так, я не слышал этих слов иногда я слышу но, но я думе, не слышу этих слов но это вот у меня вот оно, вот оно вот оно у меня родилось внутри что Uh, нужен евангелиционный дух. евангелизационный дух. Пришло время ускорить, Начать расти. Да да Значит, растим, надо да спасать людей. Да надо хора. идти по миру. Да Каким образом это делать? Интернет. По какому начинку да Через интернет. интернет. Активно использовать интернет. Активно да интернет. Когда я покаялся и просил Когда Бога, Бога о том, чтобы он мне бизнес Господь помог, Господь помог я работал бизнеса, в компании, которая занималась продуктами для снижения И проработал там более 10 лет. И работал там около 10 лет. И просил Бога, чтобы Он мне помог. И, Господу, и вдруг Он мне помогли. сказал: Я даю тебе новый бизнес. И, казалось, дар... нов бизнес. и говорит: Не перейди в бизнес, в компанию, где, значит, занимается казалось, да, интернетом, там такими делал компьютерами такими делал. И это занимался с компьютерами? Не у кого это не моё, я вообще я ничего не знаю. Не не не, не, не, мое, не за и Я сопротивлял. Но он меня, Но короче, я перешел. И я долго не мог понимать, именно Потому, что там, через три с половиной года эта компания развалилась 3 години, позором. У нас компания развалила и я потерпел там в определенном смысле. И потерпях во, неак, по некоторым способам. Я там начин, выступал за правду, меня там выгнали. Ну, короче говоря, я потерпел. И э, когда пандемия началась, и, -то пандемия -то, и все сидели, вот мы в Турции как раз были, мы сидели вообще безвелозно, из дома не выходили. А у меня процесс только нарастал. Процессами, вот, вот. Это было самое все и было время И тогда за Бог открыл. И тогда вот Господь ми эту компанию, за которая ты от дала тебе возможность тук, познакомиться с интернетом и быть готовым технически, оснащать, те с и можно проповедовать штук. Смотрите, что я им сейчас скажу. Видите, как Чисто практический вопрос. Практичен это для вопрос. всех. Это для всех. Твои завсички. Я хорошо понимаю, как работает церковь. Добре разбираем, как работает церковь. Вот, э, да? Хорошо понимаю технологическую цепочку. Добре разбираем технологичную мрежу. Значит, самое центральное место На в недельное служение, недельный цикл церкви, и самое центральное место занимает воскресное служение. Значит, это самое цикл главное, время, на, да. когда, когда мы прославляем цирку, Бога и и время, и слушаем э, когда Слово Бога. Его, и разбираем Божье когда пастор, учит, Божие обучает, слово, мотивирует, пастор вдохновляет вдохновляет мотивирует, через вдохновляет, вдохновляет, Божье слово свой тихора. и их в направление. И в этом, в этом служении есть И в место для покаяния, места для покаяния. Это время приходит в конце служения. Во время на края Когда пастор после, проповед, после проповеди говорит: "А если здесь новые люди?" Тут дали новый хора. Если те, которые пришли и сюда, сегодня тези, идут раз, за на таком тот, собрании, на, как, на таком служении, на собрание, впервые, и, и, и вы готовы прямо сейчас отдать жизнь Сида. Есть, говорит там. Ну и идите там, сюда. Я казва, посижу здесь, има, говорит человек. А иногда выходит. И тугава, иногда два, иногда три, иногда пять. Иногда никого. Ну правда, так ведь происходит. И тогда проповедник, я так делал всегда. Рассказываю Евангелие. рассказываю Евангелие. за 7, за пять минут, за три. И потом говорю, давай помолимся. Идет И, и, и бывает случаи. И часто. Честно, когда человек рождается свыше, свыше, Этого достаточно. Несмотря на то, что проповедь Бога, проповед проповед или била за или живот, или за семью, то не связано с Евангелием, то и Христа, голгота или на Христос, Иисуса, и он остается в церкви, прирастает и, и, и, и, и, и становится Пок честу, вышел, покаялся, но не, человека, не сделал это, да да по-настоящему. По и не вот истински, дух его, не сей и во духа, и, то а света. и не честу, его не тронуло, и не, не негу -негу И вот я приглашаю своих и людей, свой хора, приводить друзей, собрать. Я на так свое делал. это собрание, Я приводил на собрание, вот на эту же нацию, эту потом вторую пошел, и пошел, и пошел, пошел, церковь, потом на наполняли мы. И на Сегодня многих нет. И сегодня много хора. И сегодня гораздо труднее пригласить в церковь человека. До человека на церковь, за счет его Во-вторых, вообще просто. Темп что сейчас нельзя такого, так долго проповедовать, как я сейчас Сегодня надо быстро это делать. Все. Но это я уж нахально Бача, забираю это нахал, слово, потому, что я заканчиваю, завершаю. Я хочу сказать вот какую, какую искам вещь. Одно нечто. А, в, каждой в каждой церкви есть служитель, человек с даром пастыря. Человек с даром пастыр. в, каждом, в каждой церкви, церкви есть человек, служители, у которых служители, есть другой дар. Например, евангелист. Например, Всегда есть человек, Бинагиму который чаще других приводит людей. По Согласны? Вводит У хора. него есть потребность, ему потребность Значит, я бы. Порекомендовал бы всем. Это вот сегодня первый раз я такой рассказ. За Я нечто. начал в Алании, но еще не до конца. За прошлым в Алании обаче. Вот сейчас я поеду в Севастополь Всегда и в начну это. Значит, я хочу дать вот с учетом своего опыта, Искам вот какую свой подсказку. опыт, дам подсказка. Нужно попробовать. Треба, вот я вчера, да. э, в прошлый раз, в воскресенье, слушал вот тебя. Тебе. Ты рассказывал про молодежное Рассказываешь служение. Рассказываешь за молодежку служение. Да. И как бы там, я сегодня заходил, да, посмотрел, как и там у вас все круто. Да. Все и, и, и теперь не отвертишься. И сега. <laughs> да теперь вам нужно что? Теперь вам... Всем нам нужно из на своей среды выдвинуть несколько евангелистов. Среда, да Людей, которых надо обучить. Хора, Молодежные молодежки и обычные. и Обыкновенные. Мужчина, старей, представьте, и вот Представьте, представьте себе, себе идеальную самую, картину. Технологический процесс. процесс. Недельный цикл. Каждая среда, кроме значит, четверг или пятницы, малейтельное собрание, там, пятых, значит, еще какое-то среда, там, скажем, в 7, скажем, 7 вечера 7 или 8 в 8 вечера, 8 вечера в интернете. В, интернет, Варни, в интернете. В у вас есть конференция, конференция. У вас у всех есть ссылки на эту конференцию. И один евангелист, и один евангелист каждую среду среда рассказывает, рассказывает свое свидетельство. Свое свидетельство евангелие. И Он ничем, Он ничем не занят. Он целый час говорит про Христа. А за Христос, за записаны, записаны короткие видео. Двух-трехминутные видео, видео. Истории людей, которые истории вот так тут покаялись. Покаяли, через это свидетельство. И, и какая задача это да, на какая задача это? Рассказать человек. Евангелие. Да Евангелие. И, и все время продвинуть, что в воскресенье по такому-то адресу у нас будет. И у постоянно да надо рекламировать, чтобы тогда доехал в Нью-Дели, что кему вот такой человек, который знает, что Он -то будет говорить об этом и проповедь и там. А в точке говори за финансовое обеспечение, за исцеление. И можно привести этих людей и к покаянию. Быть, даже к покаянии, если они не покаят, а просто услышат Евангелие. И потом они придут в воскресенье, это будут другие люди. На церковь, это будут абсолютно хора, другие люди. Вечера, Теперь представьте, вот нас сидит раз, два, три, четыре, пять, пять шесть, семь, восемь, человек, там сорок человек. Четыре, четыре, если шесть. все по одному пригласят, Акустички дадут поедин, ссылку на это пуканец. собрание в интернете. Это процесс такой. Твой так процесс. мы готовим наполнение церкви. Мы не уговариваем никого принести за это. руку. Люди не ведут за руку людей. Знаете, р... почему? Хор потому что, что они боятся, что человек, за который они приведут, Ты он разочаруется, разочаруется потому что он ничего не поймёт. Какая-то музыка, какие-то какие слова. Понимаете, нету этой башни с крестом. Такого... И, и он скрыст. говорит, ты куда меня привела? И то, кристи, и я довела. больше не приду. И, а человек говорит, да это неприятно и на человек не совсем другое думать, дело, как... и потом идти дождь, то после все. А совсем дырви. другое дело, когда так человек друга, слышит, Евангелие Интернет в интернете. В интернет – Это наш воздух, мы живем в интернете, твоя наша доверие, там, это прошли прошли когда наша я читаю иногда, на православные попадаю. А можно ли Библию на интернет читать? Форуме. На полном серьезе туда. Или интернет. только бумажная работа. Или можно саму на Это прошло время. Мина время каждая среда. Всякая среда. В любой день. Или каждая среда. Дня. Все знают, каждая Всички среда. Знает, В этот раз всеки... молодежный евангелистик чьимом... поступает. Молодежь И все молодых ребят туда. Серега, вот тебе ссылка, зайди, там пацан рассказывает. И он слышит Евангелие. Евангелие в разобранном виде, вживую, с историей свидетельствами. Меньше теории, больше свидетельств. И, и у человека возникает, возникает вопрос. У него возникает интрига. Он хочет узнать, если даже он не покажется, он идет готовым на собрание. Вот ваш молодежный центр должен превратиться Ваше в штаб. Центр в революционный штаб, штаб, революционный штаб, графики, таблицы, таблицы, кто сколько приводит, кой, и начинаем. А? Тренинг, как евангелизировать, Тренинг, как, как приглашать, до как что сказать, чтобы хора, хора, как человек пришел. Представьте себе на минуту, Церковь. 40 человек привели минута. по одному, 40, души 40, 40 человек один услышали, человек. 10 покаялись. Восемь пришли чуха, на собрание. Се покаяли, Если сегодня на собрание восемь человек новых пришло, на собрание, а сейчас следующей неделе еще восемь, а в следующей неделе еще дети, все в следующей неделе надо да? что-то делать. Вы понимаете? Тогда надо будет все это организовывать. Тогда что надо да? воскресное служение. Быстро их куда-то там в обучение. В Какое ват обучение? Чтобы мне, они приводили новых людей и изучали и новые хоры, слово. Да это слово. Аминь. Я извиняюсь за то, что я задержал... Извинял, все, что Дали поздно время. время. Но один раз в жизни можно, правда? Видно в живота много, дагу позволю. Так, в церкви появляется евангелизационный дух. и Через это церковь начинает через расти. Церковь Такое комбинированное расте. отношение, комбинированное, комбинированное воздействие, отношение через, интернет воздействие в через интернет и на живую дает возможность для роста церкви. За Я абсолютно в этом уверен, да. потому что абсолютно мой десятилетний опыт това, говорит, что это возможно. Что мой опыт просто, просто, Инерция еще не Просто инерция это все, что не, не позволяет да досещаться. Если на полную хореотерапию нужна будет моя, консультация, консультация помощь, в обучении, в обучении в на тренинг, там, как проводить как собрание, как проводить доме собрание в интернете, могу предоставить могу да такой перечень моих выступлений. Записывать человек. <свят> У меня есть служитель, который записывает все мои вот слова. Сейчас называется, да? да? Любое можно выбрать. И короткие, и длинные, и и такие, и такие под себя адаптировать в молодежном стиле, в женском стиле. Через любую нужду через можно привлечь всяк, разные нужда, категории людей, различные разные категории хора, зависимые, зависимые значит, молодые, пожилые, хора, старые за детей, за, за детства, все, что угодно, как угодно можно мотивировать. Моя тема – бизнес через и деньги, через бизнес, нужду. Через париж, много таких людей. Нужди, Амин. И Господи, хора. Господи, спасибо Амин. Тебе, Господи, что Ты позволил мне сказать то, да что Ты задумал сообщить этим людям. Я верю, что сегодняшнего дня, в сознании каждого в сознании из нас, на нас возникнет, мысль, возникнет мысль, что мое спасение, чему это спасение напрямую зависит зависи от спасения от других спасения людей, других хора, которым я рассказываю о Христе, рассказываю за Христос, о Тебе, Господь. За теб. Помоги нам Содействуем нашим, наших Содействуй делах. на наши дела. Дай нам премудрость Дай и откровение. Мудрость, откровение. Дух этой премудрости и откровения, чтобы действовать на в, да в наши сердца. Открой наши очи. Отвори наши очи. Помоги нам сделать помогни работу для да тебя. Работу за теб. Спасибо тебе. Благодарим за, крест и за, за крест и за кровь. За нашу возможность за нашу жить возможность вечно. Да вечно. Слава тебе. И слава на теб. Аминь. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Я думаю, актуальна эта тема, твоя актуальна тема а, особенно в преддверии вече, предстоящих праздников, в а, потому что следующее воскресенье у нас будет день рождения, рождения церкви. церкви. Мы закажем день, торт, и можно приглашать людей, потому что будет хора, общение. А последующее воскресенье, по воскресенье у нас будет празднование Рождества. Рождество. И знаете, когда мы открыли церковь? И знаете ли, открыли, открыли, открыли церковь? Мы, мы спланировали так, что первый Первое собрание 10 лет назад... 10 години, выпало как раз на Рождество, на Рождество. Для того, чтобы мы пригласили. За и мы сказали, открывается церковь для и русскоговорящих. И Приходите, у нас будет праздник платье, Рождества. Праздник на а, ну, то есть Бог нам дает и мудрость. мудрость. Да. Спасибо, Олег Григорьевич, Олег Григорьевич. Потому что у нас помазание, с Геннадием. помазание с Геннадием. Мы не евангелисты. Не мы, как бы, здесь, мы не профессионалы. Не у нас больше апостольская и пасхи. Мы, мы помазание. Да, помазание, то есть мы открываем церкви, церкви. но когда Олег Григорьевич Патрику несколько Олег лет назад говорил Ку о том, как быть евангелистом да э, на своем как бы, рабочем на месте, работу, мы последовали примеру. Нет, но я, например, примера, практик, я послушала, и, практик, послушал и мне его, нужно это внедрять. Внедря каран, а, живот. Наша сфера это люди, наша сфера и хора. То есть мы занимаемся традиционно китайской занимаемся медициной. Традиционно китайской и многие люди немножко путают и много это. Хора Например, нам звонит одна женщина Например, и говорит, вы открываете чакры? Я такая с недоумением, какие чакры? А мне говорят, ты что надо было сказать, открываем, приходите. скажем, да, отварим. Ну, то есть, понимаете, говорите с человеком на его языке. И у меня стала как-то вот ну религиозность это отпадать религиозная заплачность отпада. И мы... У нас была предоплата. Мы планировали провести трез диаз. И из как мы допроведем трез диаз? И у нас осталась предоплата в тысячу евро или и 2000 евро. И не устала в хотелes 1000 или 2000 евро. И нам говорят, из-за коронавируса ну, люди не могут... Мы не можем провести этот семинар. Мы не казах хачеса, то ради коронавируса не можем допроведять этот семинар. Они говорят, ну вы можете э, проводить и там что-то другое. И казах, можете другое. Размещать другу. людей, и мы будем это вычитать. да менеatori пока антихоррал доживает тут, я не просто прямахнем. Я говорю мужу, давай проведем семинар, пригласим там все, кто занимается цигун, там вот эти йоги. ну, и наша тема интересна, как чакры открывать. У Вот. И мы в общем собрали семинар, мы им дали гимнастику, как поддерживать свое здоровье, как там, чтобы спина не болела. були Дали там. Что такое традиционно китайская, китайская медицина? Вот. Ну, чтобы не было путаницей. И в последний день вечером, последний день вечер. как Олег Григорьевич рассказал, как он называется, мы говорим. Рассказа. Вот мы вам рассказали про физи, как, физически скажете, тело, как физически да как тело, поддерживать тело, как эмоционально поддерживать. Но есть одно, которое вот никогда Очень не проигрывает. И все такие, что это, что это? Битят, как мы какой, говорим, ну, и это Бог. И Господь, это молитва к, и молитва к Богу. И они говорят, а мы все три дня думаем, какие-то вы особенные. Не <laughs> не <laughs> битами, за что вот. Ну и мы за, начали <laughs> и на эту тему, помолились. И они были с разных городов. И вот интересно, Интересно, что одна из них... Интересно, Геннадий начал домашнее служение Геннадий в Бургасе. Служение и одна Бургасе. из них пришла, она врач. И слава Богу, что она там. И я вот сейчас тоже получила обличение, что я думаю, мы призвали людей, а сказали им о церкви, но не настаивали. Сейчас я думаю, я обзвоню и приглашу их еще на Рождество. Да, поэтому спасибо, Олег Григорьевич. Я думаю, что для нашей церкви очень церковь актуально церковь именно вот этого вот помазания евангелизма, пусть оно придет и ускорится, чтобы мы, мы, у нас все дерзновения пришло. Поэтому, пожалуйста, приглашайте на день рождения церкви, приглашайте на Рождество. Да. В следующие два воскресенья будем ожидать новых людей.